Thank mm -hmm. you. Ебатка, пад, Тёмыч, у тебя чё дыре? Давай, с днём рождения тогда, желаю тебе, чтобы у тебя все было унимешно, чтоб девчонки с другого конца улицы орали на тебя ха <ролёх> и чтоб канал развивался не по дням, а по часам. Давай, удачи тебе, с днём рождения. Блядь, забыл самое важное добавить. Желаю тебе, чтоб тебе не приходилось никогда отдавать свою сосну за колбасу, ха <ролёх> Спортивка Дружище, с днем рождения! Все благ тебе! Здоровья! И крывка Глубоко уважаемый мужчина, так как эта тупая кубичка себе не может ни хрена сама, она решила превратить нас. Звезд. Так вот, разреши сегодня поздравить тебя с очередным днем, приближающим тебя к старости. Хотим пожелать тебе вселенского успеха, нескончаемого энтузиазма и наконец-то попасть на Олимп славы Ютуба. Ну и самое главное, чтобы я стоял. А я не сохла. Привет, Артём. Хочу подарить тебя с круглой даты Ты исполнишь уже 150 лет. Это большая цифра. В этом возрасте тебе можно уже совсем все. Просто все. Все разрешено. Ч ⁇ что творить? Вот. Ну, а самое главное. Самое главное это здоровье. Я. Все остальное мелочи. Просто мелочи. Даже не знаю, что тебе еще пожелать. М -м а, творческих узбеков. Вот. А, Чтобы все твои начинания были успешными. Канал твоему миллиардный подписчиков, как-то так. Днем рождения, Артем. Можно, пожалуйста, еще один кристалл? Спасибо большое. Кто? Мародерка. Артем, респект тебе, жесткий. Прошу прощения, что прерываю. Лиеры похитили часть поздравления для тебя. И только ты, как потомок самого могущественного Уасласина, можешь помочь нам вернуть их. Для этого тебе нужно подключиться к Магранимусу-120 и найти Тортик Эдема. Иначе мы потеряем их навсегда. Бать, вы что, ебанулись, что за дичь? Ссылка в описании, торопись. Бля, ебать вы, ребята, конечно, блядь, пиздец, нахуй. Так, оставшиеся поздравления находится под угрозой. Поторопись, спаси их, доказать, что ты есть избранный. Ебать, ребят, да вы ебанутые, нахуй! Это пиздец, ребят, я в просто сижу. Ебать, какие вы пиздатые, ебать. Я буду плакать и рыдать. Можно я буду плакать, ребят, блядь, просто... Я хочу рыдать и плакать, я хуйвать. Магра... Магра минус 120. Так, about 4 hours. Так, views. Чё, а чё, а как? Бля, пиздец, мне интересно, что там дальше. А что тут делать-то надо? Оу. Oh. The views, выступай. А флесплеер-то нету нихуя. Давайте разрешим все нормально. Все, все хорошо. Так, Уасло creed. Игра... Это игра на флеше, вы чё, его? Еб... Я хотел всех постримить, мы сегодня будем стримить, ребята. О, боже мой, я в ахуе, пиздец, пацаны. Это, блядь, нахуя, блядь, в шоке, нихуя себе. Долгопрудный, блядь, посмотрите на это. А я screen можно сделать интерес screen здесь? Так, давайте играть в эту чудо-игру. Сейчас я вам даже как-нибудь... Не, я не могу это растянуть, да? Не могу, блин, ребята, я не могу, это максимум. Это максимум. Давайте так-то оставим. Давайте. Бля, я в шоке. Играй, сука. Да сейчас буду играть, куда деваться. Я просто охуеваю, блядь. Андрюх, я в ахуе, ребят, с вас. Я просто в таком шоке, блядь, пиздец, вы нахуй. Да вы я вообще в пиздец Вот я просто в сейчас, подождите, я. А то я в шоке буду. Просто я в шоке, короче. Ладно, давайте играть. Так, долгопруд. А как играть? Погоди. Риспят. Жесткий респир... Блять, я умер. За конечно. Спасибо огромное. Так, стоп, надо выжить. А как прыгать? Прыгать наверх. Так, смотри. И нахуй Долгопрудный! Вот ты, блять, сейчас я иди за... блять. А чё тут всего одна жизнь, вы чё прикалываете? Вы, вы реально... А кто это сделал? Как вы это сделали? Что это за пиздец? Что это за пиздец? Смотрите, это я. Это игра про меня, блядь. У меня 3000 подписчиков, какие игры вы делаете про меня? Что за хуйня? Бля, ну топчик игра, кстати. Я буду стримить, Все, короче. у него вы... так уберу вот это, давайте. бля, как-нибудь полный экран-то сделать, я не знаю. Кто знает? Артём, в описании инструкции. Um, данная игра не как серьезный продукт. Сделан на коленке, но с душой. Тут куча багонцев, возможно, они тебе и помогут. Управление на стрельце стреляет на пробел ебать, нихуя себе на коленочке сделанная игра, блядь, это идеальная игра, это лучшая, блядь, давайте все в стриме продавать, блядь, не-не-не, стоп, надо в стриме ее, ребят, продавать за, мне кажется, 50 тысяч рублей одну, это очень жестко, это очень жестко. Здравствуй, Дендер, привет, смотри, какую хую сделали, ребят, это пиздец, а -а -а -а! я ебну сейчас, вы сделали игру про мародера, это пиздец. Ебать, пацаны, это просто дичь, это просто, я в шоке до сих пор, так, а, блядь, она долгая, я же охуею сейчас проходить, мы же хотели в Сегу играть, сейчас кто-нибудь зайдет такой, типа, а где Сега, блядь, а у нас тут игра про Мародера. блин, надо переименовывать был стрим просто в, типа, день рожденский угар, там, и будем во все играть подряд, блядь, ебать, а я хочу поздравления смотреть дальше, хочу дальше, на тебе, блядь, минус, ёб ты, изи, блядь, каточка, чё, сука? Я же, блядь, умею, бля, ребят, ну вы просто охуительные. Я просто в шоке с вас. Я просто в ахуе. Я просто, блядь, у меня слов нет, никаких кроме И, блядь, я, блядь, охуеваю, это пиздец. Это просто, просто, блядь, я в жестком шоке. Я не знаю, что сказать еще, еще кроме этого. Бля, а как мне теперь туда наверх обратно попасть? Я смогу? Блять, это пиздец. Это просто дичь, ребята. Перед рождения, фан Play, здравствуй. Смотри, ребят, сделали игру про меня в ахуе. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, стой! Изи, изи, изи, катка! Изи. Так, иди к лесат. А где лесат? Я не знаю, я все проебал, ребята, вниз упал. Я, я не, со, не собрал все бухло, ребята, хочу бухло собрать. Так, а эту можно убивать? Нет, нельзя. я так решил проверить. Нихуя себе графьте мародер 120 гигабайт, вы видите? Вам нормально видно вообще все? Я такого в жизни не видел, я в аху сижу. Лучше каменю in Это факт, блять, ребят. Я просто от вас. А, это Настя, я стреляю. Mm -hmm. Ага, это я вниз упал, меня типа перезапустило к началу. Я понял, я понял. Надо все бухло собрать? Ребят, я правильно понимаю, что надо все бухло собрать? Блин, а как-то хочу все-таки сделать сейчас. Ну-ка. Чтобы вам получше, было видно, насколько это все охуенно сделано. Насколько, блядь, ребята, которые это сделали, Блять, лучшие на земле люди, блядь, созданные просто богом мечты и самых охуенных чуваков, пиздец. Мне кажется, ты не пройдешь. Так, погоди, как не пройду. Я все пройду, сейчас все будет изи. Смотри, блядь. В смысле, не пройду? Мы почти прошли супер медбой, а ты думаешь, я вот это не пройду. Бля, пиздец, я хуеваю с вас, ребят. Я до сих пор охуеваю. Вот так лучше же видно, правильно? Так же прикольней. Блять, это просто. Так, а как вот. А, ай, блядь, ай-минус. Ай минус, пацаны, так спокойно. Тортик надо, нужно. Найти нужно. А тортик нужно найти? Точно, нифига. блять, ребят, я с вас просто в шоке с этого просто. Как купить эту игру на Сегу? Кек. Продадим, нормально, сделаем картридж, ребят. 55 лайков уже. Жесткий респект, 48 человек, я в шоке, ребят. Артем, тащи, сейчас затащим, про меня игра. Это значит, будет Тачилова. Я не могу про себя игру не затащить. Если я не затащу игру про себя, это пиздец, это просто совсем. Суть игры, помоги мародеру выбраться из Долгопрудного. Так, да, кстати, ребят, я уже бухаю, я, блин, я за вас сегодня буду бухать очень сильно, это пиздец, надо не за меня пить, а за вас, блядь, потому что вы просто пиздец, топчик. Иси, <музык> ёптасы, затащили, блядь. Так, спокойно. А мне надо бухло собирать, скажите мне, у тебя самые лучшие подписчики, блядь, это сто пудов вообще. Это просто, блядь, я, я просто настолько с вас в шоке, я, я вообще такого не ожидал, я просто нахуй вообще не ожидал. Я просто, блядь, не знаю, что сказать еще, блин. Я не, не, не знаю. Видите, какой я тупой стал, блядь? У меня сейчас лицо трестит от лыбы. У меня сейчас э, трессит мой анус от того, насколько ты. Вот что будет. Так, стоп, День. Я... Давай еще. Бля, где моя гитарка? Я хочу. А, вот она. Я хочу вот с ней ходить. Жалко, что он постоянно с ней не ходит. Это было бы вообще клево. Потому что, типа, бля, рок н ролл металл убийство. Хоть... Бля, ну это пиздец, ребят. А как мне наверх запрыгнуть? Сложно, сложно, ребят, но я смогу. Я смогу? Я смогу здесь. Подождите, смотрите. Изи, изи, блядь, <плодисмент> минус, блядь, просто мы сражаемся, ребят, как вы это сделали, это пиздец, вы понимаете, с чем мы сражаемся, вы видите, мы сражаемся с этими самыми, блин, с рукожопами, с нашим смайликом рукожопа, это просто пиздец, блядь, озвучь имена разработчиков, пожалуйста, сейчас подпишем игру, Вой, у нас Денвер же продюсер, давай, короче, Никитос, давай, короче, издаем игру, ребят, все. Издаем эту игру, давайте, кто там все сделал, <смех> сейчас подпишем, короче, <смех> все будем хорошо издавать, давайте. <смех> блядь, это пиздец просто. <смех> я в шоке с вас. Так, блять, я, я до сих пор продолжаю охуевать, все жду, когда я перестану охуевать, чтобы на начать нормально комментировать, чтобы быть нормальным человеком-стримером, а не каким-то дауном, который отупел. Так, слушай, я не понимаю, мне налево ли, или, или не налево? Блять. Нет, нет, нету, ну, ну какого? блять? Так, тихо, сейчас все будет хорошо. Сейчас я затащу. Подождите, извините, ребят. Ну, но... трукажопы гопники, блядь. долгопрудный, жесткий, ребята. Рукожопы, гопники, им радио 120 гигабайт пытается от них отбиться. Представляете, что у меня подписчики творят? Я просто в шоке. Надо было назвать стрим, блядь. Лучшие подписчики в мире, нахуй. Они а какой там, блядь. ДРС, Сега. где Сега, блядь. что непонятно, блядь. Сеги нету. Так, тихо, сейчас будет изи катка. Сейчас будет изи. Все, сейчас я буду тащить. Я немножко путаюсь, куда идти, не знаю, вот там этот чувак ходит, и еще один, да, чувак у нас есть, который вот здесь вот ходит, где написано прыги, бля, хочу подождите, мне кажется, мне сюда сначала нужно. Да не, блядь, ну камон! <laughs> Артем, тащи, смотрите, я уже, смотри, скилл, скилл, скил, скилл, скилл, скилл, это минус. Сейчас будет скилл, смотри, скилл, скилл, блядь, скилл нахуй, С блядь, скилл, блядь, скилл, ебать! Сейчас я сейчас тащу, блядь, ребят, я вам обещаю, я буду тащить ваши игры, я буду тащить ваши игры про меня, я должен. Я буду в нее играть вне стрима, ребята, чтобы скилл... Блядь, я должен ее пройти, вы что, издеваетесь? Я же должен ее пройти, я не могу ее не пройти. Он не пройдет ее, короче, блядь. Нет, я пройду. Я не знаю, сколько мы будем стримить ее. Но я, я обязательно пройду. Спасибо, блядь, ребят, за 60 лайкосов. Это пиздец, я в шоке просто. О, боже мой, ребят, это просто я в шоке, блядь. Я никогда не мог подумать, что, блядь, про меня игры будут делать. Отец какой-то Ой, бля Да куда ты отъезжаешь, Артем? Ну ты что ж позоришься-то на своем же стриме, блин? Ну куда ты? вот? Ты должен пройти, иначе ты не увидишь остальную часть поздравления Ты понимаешь это, Артем? Ты это понимаешь? Ну ты должен, блядь, у тебя выбор то особо нет Понимаешь, у тебя выбора нет Тащи, сука, пидор Тащи давай как царь Не позорься, пожалуйста Бля, тихо Бля, может не металл какой включить на фон, подождите Просто. Нормально, нормально. так Сейчас будем тащить, пацаны. Сейчас вот этот, этот... Подожди, а куда я иду, блядь? Ну не сюда же, блядь. Ты что, дурак? Все, сейчас изи. Правда, я песню неправильно включил. Это нубас, да? Но я буду тащить по ней, обещаю. Винам классический. Конечно, а что? Я старый. Мне 150. Что я потом должен юзать? Я, если честно, и не знаю, что там есть еще. ха Слушай, непонятно блядь. А что сейчас юзает обычная молодежь Для этого самого Никита, здравствуй. Спасибо тебе большое за поздравление, Жесткие респекты. Смотри, что сделали, ребята, они сделали игру про меня, вы понимаете это? Вы, вот, вы можете это себе представить? Я умираю, все. Винам, ты мега охуенный, спасибо. Вы, конечно, винам, а чё ещё-то? Я не знаю, что, с чем там слушать МП3 еще. Бля, ребят, я это дерьмо не Когда про... никогда здесь я буду отъезжать, блядь. Эта игра будет иметь меня в анус, это значит, вы имеете меня в анус. В принципе, ничего плохого я в этом не вижу. После вашего поздравления я готов раздвигать вам булки сколько хотите вообще, абсолютно. Мне не жаль, поверьте. Мне вообще не жаль. Если бы... <смех> так, спокойствие. Так, ладно, нормально, нормально. Это на час два. <смех> Пашка, подожди, сейчас затащим. Сейчас затащим. Надо, короче, просто не тупить. Я же, понимаете, я же из-за того, что я в эмоциональном шоке нахожусь, да? Такой эйфористическом, да? Я как то под наркотиками из-за вашего супер поздравления. Бля, мне так интересно, что там дальше, пацаны. Просто. Минус, ёпта, на Асочка, на Аза. Я не очень понимаю, куда мне нужно идти, просто проблема, вот. В чем, да? Старый, с днем рождения тебя. Всем благ, спасибо тебе, большое, часак, жесткие респекты. Так, стоп. Стоп. Тихо-тихо. Спокойно. Это же первый уровень. А там еще уровни? Скажи, движишь, здесь только первый уровень. Бля. Мне очень хочется посмотреть. Остальное поздравление. Чека. Тих, нет, нет! Блять! Слушай, а рукожопа оживают, да, после моей смерти, как я понимаю? Тут 20 уровней. И шутить, да? В конце уровня мародер находит кувалду с котлом начинает веселье. Блять, я надеюсь, что нет. Нет, это только один уровень. Блин, а жужжин в теме, да? А кто сделал-то, ребят? Признавайтесь, кто это сварганил? И вообще расскажите мне, кто ко всему этому причастен. Я у Насти лезать все равно вы кто Я понимаю, что по-любому ответственная была Настя, по-любому, вот, э -э по крайней мере за многие вещи уж точно, вот. Но мне нужно знать всю правду. Понимаете, я хочу знать все. Я хочу знать все, кто ты сделал и жопу вам отлизывать очень сильно, блядь. Что пиздец вы клевые, конечно. Я в шоке просто с вас. Вот, так, спокойно, спокойствие, блядь, спокойствие. Все, здесь easy. Я не понимаю, так, играй до конца, узнаешь, понял? Я понял, ладно, я спорил Но это плак, ребят, это просто Все узнаешь, хорошо Жесточайший, э, жесточайший респектусик за такую милоту Ребят, кот сейчас, ставим, давайте побольше, побольше По-жесткому побольше, я разучился стримить Тихо, смотри, смотри Батька тащит нахуй и за. Запрыгнул, запрыгнул Блять Ладно Нет, блять, твои просторы, так Спокойно, тортик Congratulations, ты прошел игру, собственно, мы в тебе не сомневались. Днем рождения, Артём. Над игрой трудились жужи нельсать. Все события вымышлены, любые совпадения, случайные... Ах да, ссылка на ролик. Сейчас все будет. Вот прямо сейчас. Сцены после титров не будет, это вам не Марвел. А вот и ссылка. Где? Жмяк. Еще разик. Бля, ребят, вы просто топчик. Я просто в шоке от вас. Так, спокойствие. Вторая часть. Погнали. Можно, пожалуйста, еще один кристалл? Спасибо большое. О, мародерка, здорово. А, как видишь, я тут немного на кубе с негритяночками отдыхаю. Но не суть. А, поздравляю тебя с твоим днем, значит, да. Желаю тебе роста твоего канала и других частей тела, значит. Чтоб все у тебя было замечательно, как и, в принципе, у меня сейчас. Так что я надеюсь, что леток через пять ты будешь отдыхать так же, как и я. Здоровья тебе, братишка. Здоровья за тебя. Блять вода из под крана, йокерный бабай, кого я обманываю? Привет, Челма, я записываю для тебя это видео, потому что хочу тебя поздравить с днем рождения. Когда я впервые о тебе узнал, я подумал, что это вообще за человек такой. Но когда посмотрел с тобой поближе, я понял то, что ты очень крутой и у тебя крутой контент. И я хочу пожелать тебе в дальнейшем только развития и Надеюсь, что через год на твоем канале будет уже 100 тысяч подписчиков. Здорово, Артем. На связи ДЛБМ. Итак, я поздравляю тебя с твоим днем рождения. Желаю тебе, прежде всего, здоровья богатырского, огромного счастья, охренительно большой магры, успехов, побольше лавэ на кармане, мирного неба над головой и всего-всего того, что ты мог бы себе пожелать, да, плюс еще и мои пожелания. Вот. Чтобы у тебя все было и ничего тебе за это не было. Привет, Артём. Хочу поздравить тебя с днем рождения, с твоим 150-летием. 150 лет исполняется раз в жизни. У некоторых людей вообще ни разу. Хочу пожелать тебе всего самого-самого классного вообще, что может вообще в этой жизни произойти. С днём рождения. Здорово, Артём. Мародер 120 гигабайт. И я поздравляю тебя с днем рождения, братан. Желаю тебе творческих... Успехов огромный ламповой аудитории на ютубе, братан. Тебе, блядь, 150 лет. А это прям как почти черепахи из мультика «В поисках Немо». Я у тебя вижу из-за моего прекрасного банта, поэтому мне приходится поднимать голову Короче, братишка, здоровья, любви. Э, помимо любви негритяночек тебе еще, твоих любимых. Итак, тема. Привет! Отличная сцена, я подготавливала ее очень долго и убирала построение предметы, которые помешают. В общем, надеюсь, ты узнал меня хотя бы по голосу. Или Элисат скажет, кто я, ну не важно. В общем, надеюсь, ты не скажешь, что я слишком маленькая для твоего канала. Мне все-таки нет 18. Ну да ладно. Тма, я очень тебя люблю. Не знаю, ты просто бомба. Просто бомба. Я никогда не забуду тебя. Ну, и я никогда не уйду в скором времени. Как, как конечно же. Надеюсь. Надеюсь. М я переживу еще очень много веселых мгновений, смотря свои стримы, которые за запомнится мне. Я не знала, как поздравить тебя, но в итоге получилось такое мини-поздравление. Happy birthday to you! Да, идеально, моя. Что я хочу сказать. Я поздравляю тебя с днем рождения. Я желаю тебе побольше подписчиков. Их, конечно, сейчас немного. Немало. Но я думаю, что твоя аудитория будет расти с каждым днем. Потому что все находят твой канал, и из-за твоих веселых шуток, твоих веселых и твоего идеального голоса они подписываются на твой канал. Я надеюсь, что у тебя не будет слишком много злых хейтеров, которые будут грозиться убить тебя. Но я не думаю, что такое произойдет, но все же. Когда-то ты бросишь работу и начнешь зарабатывать чисто на ютубе. Желаю, чтобы такой момент настал побыстрее. Все-таки. Это же так удобно. Я очень люблю тебя. Который раз уже за это видео повторяю тебе это. Я очень люблю тебя. Ты мой самый любимый ютуб. Я не знаю. Я не знаю, что еще сказать, чтобы описать мою любовь к тебе. Я думаю, тортика и кофеечка хватит. Привет, мародер. Это я, белая пиво. Или Дания. Я поздравляю тебя с исполнить 150 лет, это да, большой уже возраст, ты до сих пор радуешь нас своими скримами, я безгранично благодарен тебе за все, что ты снимаешь, делаешь, никогда не останавливайся, не слушай никого и делай то, что тебе нравится. Я уверен, у тебя все получится. Есть кто живой? Йоу, Артемка, Знём варенье тебя, дружище! Держи этот презент от меня! Пивно! Йо-йо-трюк! Знём варенье ещё разочек! Без труда не вытащишь и пиво из пруда! В общем, будь здоров! Будь, как всегда, на позитиве! И массу тебе лайков и подписчиков! Ты красавчик! И мы с Белом плей тебя очень-очень любим и уважаем! <соцентрический> тебе респект за все, что ты делаешь для нас! меня варенье, брод, кулачок, держи и увидимся. увидимся. Увидимся, Мои руки кривы, как крыльки, мои внуки умрут со скуки, смотрел локплей, что сварганил, тем! На исуки пишут комменты. Никаких себе комплиментов. Мейдер линии Гейминга тут нет. Я все время спектактин, могих. Тимбоити, хотя дать по гордик. рейтинг один на сто. Но мне срать, что фрагов так мало. Все щелкают своим ебалом. Я просто играю, не еб. Я не был рожден для великих дел. Какой из меня воин, блять, лидер и диссидент. На самом деле это мышь падла скользит в руке. Клавиши занвипают, высокая эссенца в игре. А ты зачем? Орешь, шупики, сука, на меня. забываешься, братан, тут же не рил война. Зачем о Маша Мои много так в твоих словах Ты мне рад был слышать это о себе в ее годах Сам ты дно, день за днем ты забываешь мне заодно Я одного фрага мне не оставил, братан, это грешно Я вон тех сниму, осторожнее не лезь прицел. в прицел Ёб твою мать, я не хочу, чтобы под нему блять не успел и Если вдруг выходит у меня вот шот, Тут совсем нечего сказать, кроме just luck, no skill. Ты забыл, и всегда так со мной не будет, как бы не так Оно случится лишь, когда я свистну на горе, ведь я же рак Мои руки кривы как грюки мои внуки изначально я хотел для тебя что-нибудь исполнить но мне попался довольно странный инструмент на нем нет струн и звучит он вот так так и не понял как на нем играть но возможно ты умеешь и когда-нибудь меня научишь С днем рождения Артём. птись, моптись, я забыл кое-что еще важнее. Всегда оставайся таким же. В общем, оставайся всегда таким же безбашенным и нежным толстячком. -а -а. Оставайся таким, каким ты захочешь сам. И хочу пожелать тебе, чтобы ты всегда оставался таким же крутым, неординарным и психом. Чтобы ты был таким же молгэшным, как и всегда. И по вечерам поднимал всем на настроение. В общем, я желаю оставаться тебя таким же, какой ты сейчас. Люблю тебя. С днем рождения, Артём. Оставайся всегда таким же сексуальным. Ну, а главное оставайся таким же, какой ты есть, Пахающимся в попку сладеньким мужчиной с накаченным торсом. Ну и, конечно, я желаю тебе оставаться таким же творческим музыкальным и пухленьким человеком, каким ты являешься сейчас, Адьюс, братан. А, -а, -а, -а. а, -а, -а, -а. сука. Дорогой Артем, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю, чтобы ты всегда оставался таким же упорным и позитивным, чтобы вдохновение всегда было с тобой. И мы могли тусить на твоих мега крутых стримах, наслаждаться твоими офигенными песнями и угорать вместе с тобой. Оставайся таким же охуенным, каким ты являешься. До скорого! Дальше жесть! Я не поэт-песенник, да и в премьере сводить все это агроджоба. Короче, я никогда не буду поэтом-песенником. Я еще хотел спеть, но.. Фигу, не получится, не будет. Нет. Только сыграю. Магрый. Блин, вот это милота, конечно, вот это милота! Это просто я и если честно. И это даже слабо сказано, по-моему, что я ваху. Я просто в шоке в таком, что, бля, это пиздец. Это пацаны просто магрый, О боже мой, вот это, я просто такого не ожидал совсем. Это топ такой, что, блядь, это нахрен то вообще.